Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим о том, как перестать же все-таки постоянно мерить давление. И здесь очень важно, чтобы вы полностью поняли, почему так происходит. То есть вы пока в системе, вы не можете на нее повлиять. Поэтому давайте немножечко отойдемся, как бы сделаем фокус, возьмем общий план и взглянем на ситуацию со стороны. Что заставляет вас все время мерить давление? Правильно, ответ простой – страх. Причины того, что вы постоянно мерите давление – страх за давление. А точнее, за то, что давление будет повышено. Поэтому пока у вас есть переживание, что давление будет повышено, у вас будет возникать тяга его померить. Потому что вы таким образом хотите успокоиться. Вы хотите увидеть, что может оно не повышено, и, собственно, убедиться в этом – Основная задача здесь заключается в том, что если вы боитесь за свое давление и постоянно его меряете, это является следствием уже вашей повышенной тревожности. Я уверен, что это не единственное переживание в вашей жизни. Но мы начнем именно с этого. Но в то же время вам нужно будет прорабатывать и остальные свои переживания. С давлением связано всего две ситуации. Конечно, их может быть и больше, но самые распространенные это две ситуации. Первая ситуация это когда у вас возникло повышенное давление в какой-то момент времени. И вторая ситуация это когда вы только собираетесь мерить давление. Начнем с первой. Как только у вас повысилось давление, вы это чувствуете, это является событием. То есть, например, вспомнил, как было высокое давление у меня сегодня вечером. Или почувствовал, как высокое давление сегодня вечером. И вот когда вы чувствуете, что у вас есть повышенное давление, вы считаете, что так не должно быть. Как только вы так считаете, вы считаете, что это ненормально, что у меня повышенное давление. Что значит, у меня какая-то болезнь сейчас есть. И я, соответственно, вы начинаете тут же испытывать страх на эту ситуацию. Что же нужно делать? Нужно понять, что вы склонны объяснять что-либо в некие ситуации неопределенности. То есть, почему повышенное давление? Я не знаю. И поэтому я объясняю это какой-то пугающей причиной. У меня болезнь или у меня проблемы с сердцем, у меня проблемы с сосудами, чем угодно. Или это начало инсульта, например. А наша задача понять, что всегда есть совокупные причины. Я много раз об этом говорил. И ваша задача найти совокупные причины, почему сейчас у вас такое давление. Почему оно сейчас повышенное? И когда вы эти причины находите, вы начинаете правильно воспринимать ситуацию. Давайте возьмем какой-нибудь пример. Предположим, вы сели вдруг в, в кресло, и у вас повышенное давление. Возьмем Васю. Вася пришел с работы, резко сел в кресло и чувствует, что у него давление. Какие есть причины? Ну, Во-первых, меняется погода. Васе уже 43 года. Он не ел сегодня. Он голодный, он плохо спал по ночам, у него был тяжелый стрессовый день, он, соответственно, только забежал, пробежался по лестницам на два этажа быстрым темпом и быстро разделся и сел в кресло. Он переживал прежде, чем идти, потому что боялся, что он пропустит свой футбол что не успеет к началу трансляции. Он, соответственно, сам по себе человек тревожный. У него такое бывало и раньше. В комнате было достаточно душно. то есть. И вот теперь мы понимаем совокупные причины, почему в сумме у него так произошло. Дальше мы еще добавим. Он сосредоточился на этих ощущениях и стал еще за них переживать. Переживание за давление усиливает давление. Что же такое на самом деле давление? Нужно понимать это простыми вещами. Давление – это та сила, с которой кровь, которая движется по вашим сосудам, сосудам давит на их стенки. То есть, ваше давление напрямую зависит от частоты сердцебиения и от того, как расширяются и сужаются ваши сосуды. То есть, чем чаще сердцебиение, тем выше будет давление. Это взаимосвязанные процессы. И, соответственно, чем уже сосуды, тем больше давление это тоже взаимосвязано. И вот когда вы понимаете в любой момент времени, почему у вас такое давление повышенное, вы начинаете воспринимать это естественно, потому что на протяжении всего дня ваше давление то более низкое, то более высокое, оно все время меняется, в зависимости от того, в каких условиях вы находитесь, какие процессы вы осуществляете. С первой ситуацией, я думаю, мы закончили. Давайте теперь перейдем ко второй ситуации, когда вы только собираетесь мерить давление. Это уже другое, это ваш план, вы собираетесь, подумал, померить давление. И видите в этом плане негативный исход. Это снова ситуация неопределенности, вы не понимаете, какое давление будет показано вам на тонометре. И поэтому у вас тут же возникает страх, что будет повышенное. Как только вы видите этот один негативный вариант, вы в него верите, это провоцирует страх. Для того, чтобы это не происходило, вам нужно видеть и другие возможные варианты, начиная от самого плохого до самого хорошего. Как только вы их будете видеть, ваша уверенность равномерно распределяется между всеми вариантами. Именно этому я учу своих клиентов на курсе психотерапии тревожных расстройств. Поэтому, в первую очередь, давайте определимся с плохим вариантом. Будет давление вообще выше допустимого человеческого. Такой вариант не нужно исключать, пусть он у нас будет как основной. Следующий вариант. Давление будет на границе допустимого. То есть, вот-вот и выйдет за эти границы. Следующий вариант. Давление будет чуть ниже допустимого. То есть, не доходя до границы допустимого. Давление будет очень высокое. Давление будет повышенное. Давление будет гораздо выше моего обычного. Например, 120 на 80. Следующее. Давление будет немного выше моего обычного. Следующее. Давление будет обычное. Следующее ⁇ это то, что давление будет в моей, полной, моей стандартной норме, потому что у каждого норма своя, чуть отличается. Следующее ⁇ давление будет чуть ниже моей нормы. Следующее, давление будет почти как у космонавта, то есть почти 120 на 80. Следующий вариант, давление будет как у космонавта. Это еще более лучший вариант. И последний тоже можно добавить, что будет слегка пониженное давление. Или что давление будет пониженное. И вот, как видите, очень много есть вариантов. Как только мы их начинаем видеть, ваше беспокойство за этот план становится ниже. Но тут в первую очередь нужно понять, что есть некие правила работы. Нету такой как бы волшебной таблетки, которая хоп, и избавит вас от страха мерить давления. Это всего лишь первые шаги, когда вы понимаете причины вашего давления и когда вы видите варианты в плане, когда вы собираетесь мерить давление. Но этого недостаточно, чтобы убрать ваши переживания за само давление в целом, потому что с этим у вас могут быть связаны и другие ситуации. Но это помогает вам на пути снижения тревожности, потому что, как мы и сказали, если вы переживаете за ваше давление и постоянно его меряете, это связано с вашим переживанием в направлении переживаний за свое здоровье. Всего есть три направления – за психику, страх, за отношения окружающих и за свое здоровье. Вы, скорее всего, переживаете за свое здоровье во многих разных направлениях. И это связано с вашей повышенной тревожностью. У вас очень много ситуаций неопределенности, которые вы объясняете какими-то проблемами со здоровьем в целом. И вот пока вы не разберете все эти ситуации, они продолжат накапливаться, и все больше будут вызывать у вас тревожность, Тревожность провоцирует повышение давления, возникают страхи, и они провоцируют скачки давления. Вы еще больше переживаете, и вы находитесь в этом замкнутом круге. Поэтому самый главный совет, который вам стоит для себя прямо запомнить или даже записать. Чтобы перестать мерить давление, вам нужно снизить свою тревожность. Для этого вам нужно просто зафиксировать все ваши тревожные события, разобрать эти события и поменять к ним ваше восприятие. Надеюсь, это видео будет полезным для вас и даст вам возможность понять картину в целом, что ваше давление в любой момент времени – это совершенно естественное, нормальное явление, просто вы не всегда понимаете, почему такое давление у вас происходит. Дальше, что… Провоцирующим фактором повышенного давления является ваша повышенная тревожность. И бесполезно работать с самим давлением. Именно поэтому у нас столько гипертоников. Потому что как только люди пытаются что-то делать с давлением, они вмешиваются в свои совершенно нормальные физиологические моменты, не прослеживая взаимосвязь их тревожности с повышенным давлением. Как только у людей снижается тревожность, у них перестают возникать проблемы с давлением, и они перестают мерить это давление, потому что они спокойно к нему относятся, они про него даже забывают. Я желаю вам тоже забыть про ваше давление. Снизив свой уровень тревожности. Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях. Я все комментарии читаю и снимаю на них видео-ответы. Вот в таком вот виде. Спасибо большое за внимание, друзья. Всем пока.